Привет, меня зовут Тимофей Данишевский, Вы на канале Мистическая Корпорация. Друзья, вот и начался 2023 год. И, как обещал, я выбрался и в феврале, то есть сейчас январь, в феврале уходит видео. Я выехал предником с Москвы, добрался до Пензы. И еще от Пенза отъехал где-то приблизительно 180, где-то около 180, около 200 километров, чтобы попасть в этот дом. Но перед, перед этой историей а, самый важный момент. А, хочу вам напомнить, что запомните вот эту маску навсегда, ну, насколько сможете, потому что это не Даргост, это не... Паранормальная точка – это Тимофей Данишевский с канала «Мистическая корпорация». И как я вам всем обещал, наступает этот момент, когда от маски приходится избавляться. И так уж случилось, что этот день именно сегодня. Многие из вас а, уже очень давно хотели увидеть мое лицо. И, собственно, вот он я. Мне скрывать нечего. Расскажу вам об этом доме. Он жилой. Сейчас, когда я вам покажу, что здесь вообще происходит, и как здесь вокруг, вы это поймете. Люди здесь не находятся. Одинож единожды ночевали в этом доме и видели странные образы в тени, когда на кухне горел свет. Также слышали странные звуки. Плюс к этому, плюс к этому, они насторожились и решили вот рассказать написать мне на почту то есть если быть точнее это в инстаграме эту историю сегодня я подготовился взял все что можно все что мог взять вообще из того что у меня есть и сейчас я вешаю камеры по дому или возможно немного подожду и будем просто анализировать сегодня чисто анализ данной локации, чисто выявление сущности, если она здесь имеется, и будем наблюдать за этим провоцировать я ее не буду не буду использовать свисток не буду ничего использовать теперь я думаю только об одном я хочу вступить в контакт с сущностью найти с ней общий язык и вообще проверить то что бывает ли они вообще разумные, максимально разумны без агрессии без каких-то нападков как это очень часто происходит не говоря уже про демонов в общем-то приступаем так Сегодня мы будем использовать вот такую чудную штуку. Не знаю, почему я ее раньше не использовал, но скотч решает. Реально решает. И первую камеру я установлю вот в этой комнате. Это у нас кухня. Здесь она будет, надеюсь, будет наблюдать за всем, что происходит здесь, в этой комнате. Пока я устрою себе, скажем так, небольшую штаб-квартиру вот в той комнате. То есть в зале в основном. Я сейчас там расположусь, налью чайку. И эта камера будет со мной постоянно. Так что сейчас... Я установлю для начала камеру в этой комнате. периодически, наверное, мне будет нужно менять батареи, поэтому иногда, иногда э, ракурс, то есть, ну и картинка может измениться. Сами понимаете. Так, кстати, я обнаружил, что здесь есть свет. Включил пробки. Но, но. Э, в, э, в сущности, они действуют в темноте более активно, поэтому я, наверное, оставлю лучше прожектора, на минимальном свете, чтобы и камера как бы видела, что происходит. Так будет лучше. В этой комнате, возможно, останусь с этим светом, но мы сейчас посмотрим, что будет дальше. так камера в этой комнате камера на кухне в коридоре я даже туда выходить не буду не не не важно чтобы там не происходило там слишком холодно в доме то но там будет слишком не по себе ну вот Да, связи здесь абсолютно никакой нет. ну вообще нет связи. Уже сколько вот сейчас... Аккумулятора я поменял. Одни уже, то есть сели аккумуляторы. И у меня осталась всего лишь одна пара аккумуляторов. И, uh, сами как бы понимаете, здесь у нас 2 и 7. Uh, не знаю, видно ли вам. Всего лишь 2,7. То есть плюс 2, плюс 3 градуса. Это очень холодно. Вот уже И, кстати, оно постоянно скачет. То полтора, то 2, около трех, То полтора градуса, то около трех. Может, это за кофе, потому что я открыл. Также я включу рацию. ЭГФ больше нет. Я его забыл по ходу на съемках И, скорее всего, в отеле. Где-то валяется там. И мне пришлось заказывать новый. Кто-нибудь есть? Кажется, здесь еще и мыши. Поэтому создается впечатление, что да, что-то начинается. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Тихо-тихо-тихо-тихо. Не получается открыть его. Блин, чем его открыть? Это мышь, что ли? Но пока что это все похоже на обычную активность. Кто здесь? Чего? Вы слышали это вообще? Я ее вешаю на себя сразу же мы теперь без нее никуда не будем ходить раз получается так тихо тихо тихо Ну-ка, ну-ка, стоп, фонарик. Что-то странно, себя все ведет оборудование. Это ног, да? Да, это он. Так, ладно, активность мы наблюдаем с вами. Я сейчас камеру не буду крепить. Прям на полуобороту максимум. Сделаю это. Даже не буду ничего делать. Я ее просто поставлю на себя моник. Выдвину. Этого будет достаточно. То есть ничего нового, мы наблюдаем всю ту же активность, как и всегда. Плюс рация. Выходило что-то по рации на связь. Но это очень странно, потому что никаких ответов мы не получили. Это вот именно то в чем я искал но как обидно что здесь уже камера на пределе уже оранжево мигает нужно следить дальше за этим всем сейчас Юмать. Если это ты делаешь, ты можешь можешь что-нибудь сказать, можешь подать знак. Как ты делал до этого? Если ты можешь, то подай знак. Есть. Есть. Есть. Дыхание? Это дыхание было, да? Это похоже на дыхание было. А первое было, похоже, мы его разберем. На что был первое? Вот оно опять. Снова это тот, тот же звук, который был сначала. уже друзья ты можешь э, общаться словами или хотя бы стуками если два раза то это да если один раз то это нет а... ты давно в этом доме Походу, я не знаю, короче, он не отвечает по рации на ответы, даже с скрипами, стуками. И мне становится еще более интереснее здесь находиться. Но я очень надеюсь, что мне хотя бы что-то. Еще... Очень надеюсь, что камер хватит мне еще хотя бы на час. Это похоже очень, это очень, это очень похоже на, на дом, на проклятый дом с демоном, когда я был в 2021 году, наверное, да. Надо свериться с тем видосом и посмотреть. В принципе, очень, очень похоже все. Камера такой звук делает? Или газ? Газ точно закрыт? А то бывает такое, что они и газ могут тут приоткрыть. Все. Камера в ноль. Камера в хлам. Камера в хламу, у нас все продолжается, творится так, так, так, так, так, так, так, так, хватаем эту камеру, эту камеру. беру с собой Подождите. Так, ребят, боюсь сейчас, та камера тоже в, в ноль, я буду тянуть сейчас время как могу, чтобы еще максимум заснять в этом доме. Я не уверен до конца, но мне очень кажется, что он говорит уходи, или оно что бы это ни было, постоянно какие-то какие-то не, непонятные куски слоги, что ли, как это назвать? Опять, опять заседаем сюда заседаем вот короче у меня сегодня будет дикая ночка Это, видимо, нужно батарею закупить еще а, отлично и как раз как раз в тот момент когда камера села Пожалуйста, вот и не стал ставить. это, походу, пока, ребят. Камера уже почти в...